Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим о интересной материнской плате S-Rock X299 Creator, которую производитель позиционирует как плату для создателей контента. Чем же она примечательна, что в ней хорошего и кому есть смысл ее приобретать, давайте разбираться. Итак, плата поставляется вот в такой вот коробке броского темно-синего цвета, хоть что-то новое в этом черно-сером зоопарке. Питание данной платы состоит из контроллера sl 69138 работающего в режиме 6 плюс 1 и 6 даблеров ASL 6617A распаянных сзади платы. Таким образом мы имеем 12 реальных фаз для CPU и одну на все остальное. Масветы тут ASL 99227 на 60 ампер каждый. Физически же плата питается от двух 8 пиновых коннекторов от блока питания. В который раз мы видим что срок почти на всех платах топ-сегмента для всех платформ унифицировала систему питания, что скорее всего сказалось позитивно на стабильности и качестве ее организации. Охлаждает все это дело массивный двойной радиатор, пронизанный тепловой трубкой. По моим замерам, в случае наличия пассивного обдува зоны VRM за счет моего кулера процессора Noctua D15, VRM платы не нагреваются выше 50 градусов. Даже при нагрузке процессора в разгоне какими-то стресс тестами что до оснащения самой платы, то тут мы видим три разъема под на накопителя, 2 на 80 мм и 1 на 110 каждый под своим отдельным радиатором, что на самом деле очень удобно. Они делят линии SATA со вторым PCI-Express, благо PCI-Express тут аж 4 штуки, так что это вообще не критично. Плата поддерживает видеокарты как в SLI, так и в Crossfire связках, в том числе в полноценном режиме 16 на 16 для процессоров с 44 линиями и более. В комплекте для этого даже предусмотрен SLI мостик. Радиатор чипсета у ASRock небольшой, но вполне справляется со своими обязанностями, благо что это не X570, а с его обязательной установкой вентиляторов, ибо чипсет горячий, и тут температуры не превышает даже 50 градусов. Плата оснащена целыми 10 разъемами SATA, чего более чем достаточно, и да при установке m 2 в самый длинный слот 7 SATA не будет работать, но я не думаю, что много кому из вас может потребовать хотя бы три из них, разве что для организации какого-то рейд массива. По кромке платы разместились также две колодки USB 2.0, одна колодка USB 3.2 первого поколения и одна второго для подключения USB Type-C на передней панели. Она, к слову, размещена очень удачно, близко к краю, что соответственно упрощает монтаж кабелей. Также тут у нас имеется 7 разъемов под вертушки, расположенные не кучно и удачно. А также имеются инструменты для организации открытого стенда, а именно экран посткодов и кнопки включения и перезагрузки. В конструкции предусмотрены также 2 адресных и 2 обычных колодки для подключения RGB. Ну а звук платы это хорошо знакомый всем нам Realtek LC1220, то есть то, что ставят большинство вендоров на хороший материал. Платы. Все это дело друзья, вместе взятые держатся на текстолете платы, который тут имеет порядка 8 слоев. Ну а теперь друзья перейдем к задней панели платы, где все очень-очень интересно. На первый взгляд кажется вроде бы все как всегда. Кнопка сброса биоса, две антенны под Wi-Fi и Bluetooth, два USB разъема второй версии и четыре версии 3.2. Два разъема под сеть и конечно же шесть разъемов под звук. Но нюансы кроются в деталях во-первых, Wi-Fi тут 6 версии, то есть самый последний из устанавливаемых, во-вторых, один из сетевых разъемов это аж 10-гигабитная высокоскоростная сеть Aquantia AQC 107, которую, к сожалению, с моим интернетом даже проверить не на чем, потому что она действительно должна быть очень быстрой. Ну и вишенка на всем этом торте, это вот эти четыре маленьких, но интересных разъемчика в конце. Это USB Type-C, скажете вы, но нет, друзья, это полноценные Thunderbolt разъемы. Раньше я не знал, в чем разница между USB Type-C и Thunderbolt, почитайте и, соответственно, изучите. И также я не знал, для чего они нужны, но, как выяснилось, они очень популярны у людей, занимающихся, например, звуком, для подключения вот таких вот звуковых карт. И как я понимаю есть еще ряд специальностей где они тоже могут пригодиться. В общем можно сказать что это отдельная мини плата под определенные специфические задачи. В отличие от того же Asus который поставляет плату с Underbolt в виде отдельного устройства, мне кажется что такой вариант размещения является более компактным. Ну да ладно, давайте теперь поговорим о разгоне процессора и памяти и о биосе данной платы. Начнем пожалуй с последнего. Поскольку плата вышла недавно то завода идет с биосом версии 1.2.0, но 4 февраля уже вышла версия 1.3. Из минусов отмечу наличие подлагиваний при сохранении настроек и установке их по дефолту. В остальном же все в принципе отлично. Все вот эти косяки я думаю быстро пофиксят, это не критично и на самом деле по практике встречается у многих плат разных вендоров. Память для тестов использовалась Trident Z Neo на 3600 МГц, 4 модуля в 4 канале, чипы тут Diddy Hynix. Она спокойно взяла 4000 МГц со стандартными таймингами 17 21, 21 38 2 t и напряжением порядка 1,45 Вольта. Из минусов отмечу то же самое, что и на предыдущей плате Taichi CLX. То есть здесь невозможно установить 4066, 4100, 4133 МГц, следующий шаг идет 4200, что не очень удобно. По процессору все тоже в принципе стандартно, мой 7820X взял 4600 МГц на адаптивном напряжении 1.235, выше еще ни на одной материнке не получалось, а снизить напряжение ниже тоже в принципе не получается. В целом я бы возможности биоса и разгона характеризовал как аналогичные тому же самому THC-LX, которую мы тестировали чуть раньше. Сказывается однотипная компоновка VRM и однотипная Однотипная компонентная база. Вот как-то так. Ну что ж, друзья, все, что можно было рассказать, я вам уже рассказал. Давайте подводить итоги. Из плюсов отмечу хорошую систему питания и адекватное охлаждение зоны в Также наличие большого количества m и SATA, что дает возможность сделать рейд массив для ускорения работы с данными или для защиты их от потери. Наличие высокоскоростных соединений Wi-Fi 6.0 и сети Aquantia на 10 Гбит тоже в плюсы. Наличие разъемов Thunderbolt 3.0, 0 для подключения специфической периферии. Ну и конечно же сама платформа i266 позволяет и вправду создать на базе данной платы какое-то специфическое устройство под действительно серьезные задачи. Поэтому я наверное согласен, что плата сделана для создателей контента. Это им нужны многоядерники, 4 канал памяти, рейды, сандерболты, какие-нибудь видеокарты квадро на Bridge мостах и высокие скорости интернета. Вопрос лишь в том, что для 90% обычных людей все эти возможности скорее всего будут не столь актуальны Ну а главным минусом платы как по мне является ее цена в 34 тысячи рублей хотя я уверен что она стоит своих денег но для нашей страны это дорого а в купе с не очень дешевыми процессорами на 2066 становится грустно что в россии не каждый себе может позволить собрать такую систему даже при наличии у него соответствующего желания и соответствующих потребностей вот как-то так, друзья, оплата то вполне хорошая. Ну а с вами как всегда был Билыч, если видео вам понравилось, то подписывайтесь на канал, жмите лайки, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе в новых выходящих видео. Также подписывайтесь на наши соцсети, они у нас тоже есть. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.